Доброго всем дня. Меня зовут Алексей Корешков. Я являюсь партнером компании Века. Сегодня у нас 30 сентября. Мы проводим зарядку. Чат у нас сегодня открытый. Можете писать туда вопросы. Я буду на них постепенно отвечать. Смотрите, пока расскажу, что у нас вообще представляет из себя сообщество Века. Наш основатель, Аскандер Хасанов, у него когда-то появилась идея создать торговую площадку, которая будет работать на блокчейн, на блокчейн-технологиях. Суть в том, то, что мы все прекрасно видим, что с каждым днем у нас все больше и больше уходит, как сказать, покупки там какие-то, еще что-то, все уходит в интернет. Магниты, монетки, вот эти большие торговые сети, перекрестки и много их еще. Они задавливают маленькие магазины. И сейчас следующим этапом будет то, что все больше в интернет. Как бы многие из вас, кто сейчас находится по ту сторону экрана, даже сами себе ответят на этот вопрос, где вы вещи покупаете. Валберис, еще там Озоны. Много что покупается там. Во-первых, цена другая. Во-вторых, это все проще и удобнее на самом деле. Вплоть до того, что... Прямо домой могут принести. И тогда у Искандера родилась идея, что надо просто создать торговую площадку. Но если бы просто создать торговую площадку, то она бы была как Авито, доска объявлений. И, собственно говоря, у Авито нет никаких шансов выйти на мировой рынок. Что придумал Искандер? Будет торговая площадка, на этой площадке будет единственным платежным средством наша криптовалюта век наш токен райда будет оплата за рекламу и сейчас искандер получается раздает не то что искандер компания раздает монету век и токен райда путем проектов если сравнивать с биткоином чтобы добывать биткоин нужны мощные компьютеры которые на сегодняшний день ну даже кто может себе позволить сделать ферму она будет не актуальна она будет расходовать электроэнергию Оправдывать она себя финансово не будет, так как есть более мощные фермы, которые забирают на себя вот эту добычу новых биткоинов. Искандер же придумал, что путем проектов раздается монета ВЕК и токен Райда. Соответственно, получается, есть человек, есть эмиссия на рынок криптовалюты, нету человека, нет эмиссии на рынок. Это очень важный такой момент, потому что никто в компанию никакие деньги не отдает. Все проекты созданы для выпуска и миссии на рынок. И получается, постепенно создается экосистема для пазл-маркета, для нашей торговой площадки. И в тот момент, когда будет все готово и будет нужное количество людей, а как бы всем вот даже посмотреть по присутствующим, очень много людей с разных концов света, с разных стран, на разных языках. Много у нас разноязычных чатов, где поддерживаются все партнеры. И поэтому получается то, что мы постепенно готовимся к запуску пазл-маркета. Кто не следит за новостями, что происходит в нашем сообществе, это очень большая ошибка. Потому что нам Искандер всегда подсказывает, что нам надо делать и когда нам надо делать. Получается, получается все подсказки он говорит нам, когда проводит эфиры. Но кто-то слышит, кто-то не слышит. Смотрите, на сегодняшний день, что нам необходимо? Надо собрать каждому как можно больше века у себя на кошельках и как можно больше райда. Многие еще так и не поняли, для чего нам вообще райда. Смотрите, век это понятно, это платежное средство на пазл-маркете будет. Райда, получается, первое его применение будет для добычи век на новом блокчейн. Да, кстати, не сказал. Ориентировочно в феврале, на день рождения нашей компании на три года, планируется запуск блокчейн 2.0. Искандер не открывает всех секретов данного блокчейна, но он будет решать те вопросы, которые на сегодня на рынке криптовалюты не решены. Поэтому как бы будет очень большой спрос. И век теперь, со следующего года, на этот мы уже все знаем, что эмиссия выбрана. Получается, сейчас можно добывать век только путем нашего проекта Век Авто, либо купить на бирже. И есть инструмент Golden Ratio, которым можно Зарабатывать. Там нет эмиссии, там идет перераспределение. Токен райда, получается, можно зарабатывать путем проектов на сегодняшний день. Это golden GoldenRide, матрицы на райда, ProfitBot, чеклер пинар И получается, первое назначение райда – это добыча век на блокчейне, второе назначение – Райда это будет оплата рекламы. Мне недавно партнер задал вопрос, а кто будет вообще продавать на нашей торговой площадке? Я ему просто ответил. И как бы отвечу сейчас всем, потому что многие, может, ну, не понимают. Многие куда-то торопятся, что быстрее-быстрее надо запускать. Смотрите, Puzzle Market, например, запустит, когда у нас будет миллион партнеров в сообществе. На сегодняшний день кому-то это кажется большой цифрой. На самом деле это очень маленькая цифра. Прям очень маленькое. Чтобы было понимание, в России живет 149 миллионов человек. А мы уже по всему миру. Поэтому миллион партнеров это совсем немного. И теперь смотрите, Искандер не просто создает сообщество, а он создает платежеспособное сообщество. То есть эти миллион партнеров, у которых будет и век, и райда. И как вы думаете, сколько желающих будет выложить свою продукцию, свои товары, свои услуги на нашей площадке. Да их будет очень много, потому что вот эти миллион человек в сообществе – это и есть потенциальные партнеры. Поэтому как бы в первые же дни наша площадка уже выйдет на мировой уровень и будет интересно всем. Друзья, пишите параллельно вопросы в чате, чтобы когда я закончу, я мог уже отвечать вам на вопросы. Смотрите, как бы с монетой век откуда брать, мы разобрались. Многие сейчас э, думают, у меня есть век, и все, мне этого достаточно. И не делают акцент на том, что у них нет райда, либо его очень мало, и его добывать. Смотрите, я сейчас приведу простой пример. Всем знакома э, криптовалюта биткоин. И я объясню такую ситуацию. Вот, например, у меня есть, э, ну давайте вот так возьмем, 10 биткоинов. И, предположительно, цена пусть будет его 40 тысяч. То есть у меня есть 400 тысяч долларов. Вот он стабильно держится, но я как бы нигде не работаю. Я живу, наслаждаюсь жизнью. Пошел там все, купил квартиру, купил машину там. Поехал отдохнул там. Каждый день хочу вкусно кушать, красиво одеваться. И пусть через какое-то время у меня осталось уже не 400 тысяч, а половина, так скажем, 200 тысяч долларов. И тут-то биткоин ушел в просадку. Как бы уже не раз мы наблюдали и понимаем то, что криптовалюта вся волантильна, Она как быстро может взлететь, так быстро может и опуститься. И мои 200 тысяч превратились в 20 тысяч долларов. Но я же хочу дальше продолжать красиво жить. И я продолжаю потихонечку, понемножечку оттуда брать. И в один прекрасный день у меня просто там все исчезнет. Я все потрачу. И Именно чтобы не получилось вот так же у вас с веком, вам уже сейчас надо позаботиться о том, что пока вот идет раздача монеты век, надо получается позаботиться о том, чтобы у вас ее становилось как можно больше, чтобы они не просто лежали, они а работали. Но чтобы они у вас приумножались и работали, вам нужен райда токен. Смотрите, для меня на сегодняшний день, по моему мнению, самая актуальная добыча райда – то, что где можно быстро и много добыть, это бинар. Получается, в бинарном маркетинге там 5 видов дохода. Мы не будем сейчас все вот это детально разбирать. Я просто в общих чертах скажу, потому что как бы уже детально разбирали, как бы, ну, если какие-то вопросы будут прям конкретные по бинару, я на них отвечу. Смотрите, получается суть в том, что там можно с небольших вложений зарабатывать очень, так скажем, большое количество райда. Но суть в том, что мы же не смотрим то, что завтра нам это надо. Здесь надо понять, что надо настраиваться на год, на два работы наращивания капитала. И получается, к запуску блокчейн, вот сейчас, за полгода, можно создать просто реинвестами с небольших депозитов, сделать хороший капитал райда себе. И что самое интересное, вот сейчас тот момент, вот кто сейчас есть на эфире, кто вчера был на лидерском зуме, те уже, я вижу даже по курсу райда, начали делать выводы и начали действовать. Смотрите, как выгодно сделать депозит. Прям вот инсайдик такой маленький. Получается, курс в кабинете в бинаре 6 долларов. Курс на бирже сейчас подкрадывается к двум. То есть разница в трое. Сейчас пока нету вот этого дикого ажиотажа, а он будет, потому что райда очень мало. Прям очень мало. Вы спокойненько ставите ордер, самый дорогой в стакане на покупку, и ждете, когда вам потихонечку туда напродают райда. Как говорится, нальют в стакан. Далее вы сделаете все депозиты, будете реинвестами наращивать. Когда же начнется ажиотаж, вот пока люди сидят и просто смотрят наблюдают, что будет происходить. Я подожду, когда вырастет, я подожду, когда все пойдут. И когда начнется вот этот ажиотаж, никто уже не будет ждать, пока ему нальют. Все на перегонки будут идти откупать райда. Будут просто, кто кого перебьет. Будет такое, уже как бы мы картину такую наблюдали, что ты нажимаешь купить, а пока ты кнопку нажимал, тебя кто-то на мгновение опередил и уже ну, нету по этой цене. Только есть дороже. Поэтому э, пользуйтесь этими моментами, задавайте вопросы наставникам. Э, как бы в чатах э, официальных компаний всегда люди готовы помочь. Пользуйтесь этими моментами, пользуйтесь этими инструментами, потому что сейчас то время, когда надо действовать. Я вспоминаю, когда мне предложили первый раз э, купить биткоин, он стоил 700 долларов. Я человеку сказал, "Да, какой биткоин, о чем ты говоришь, какие-то слова непонятные. Воздух какой-то мне предлагаешь. И я не раз вспоминал э, вот эту возможность. И сейчас у вас есть возможность э, просто с небольших вложений нарастить и актив век, и актив райда. Причем даже, э, если вот так взять, какая вероятность, э, что биткоин вырастет в 10 раз? Ну, очень маленькая. Что если вы сегодня купите один биткоин, там потратите, к примеру, 40 тысяч долларов, чтобы вам заработать 400 с этого биткоина, надо, чтобы курс до 400 поднялся. Да, он когда-то поднимется, может, возможно, но это очень долго. А теперь какая вероятность, что век поднимется до полтора доллара? Я считаю, очень высокая вероятность и даже что выше. Смотрите, вот сегодня, ну я округлил, стоит век 15 центов. Если век поднимется до полутора, то ваши вложения уже стали в 10 раз больше поднимется до 15, если, то в 100 раз больше. И согласитесь, это более реально, чем там в 10 раз поднимется биткоин. Так, вот у нас есть вопросик, Роман Карпов задал. Да, еще я хочу акцентировать такое внимание, заходя на эфиры, пишите пожалуйста все, либо имя, либо имя, или фамилию, но никак не символы. Вот даже сейчас у нас есть там символами написано мы как бы все взрослые люди поэтому как бы давайте писать э, именами так курс века нам говорили что утоптал бинар старый сцц вопрос а курс Ра что или кто утоптал <coughs> ну роман смотрите давайте вот э, отталкиваться курс райда никто никуда не утоптывал. Э, есть партнеры которые э, понимают, что Века – это долгосрок. Есть партнеры, которых звали… Я сам был когда-то, когда два года назад пришел в сообщество, я был таким же партнером, которого позвали просто иксануть. Я не знал ни, что такое компания Века, ни, что здесь вообще, по сути, раздается Век. На тот момент райда не было. Нам это ничего не объясняли. Нам сказали, заходите, давайте быстренько деньги вкладывайте, можно быстренько хапнуть денег и потом дальше вложить. Вот так назвали. И так зовут очень многих. И что делают эти партнеры, которых так зовут? Они зашли, они хапнули, побежали, слили и побежали дальше. Но самое интересное, что сейчас очень много людей возвращаются в компанию Века. Потому что те активы, которые они здесь бросили, когда им сказали, когда Век э, упал в цене, так скажем, им сказали, что все, Века сдулась тема, она не работает и так далее. Причем это говорили люди, которые вообще не понимают, что века по определению это вообще не фин-проект, это не инвестиционный проект, это криптовалютный проект. И все проекты созданы для выпуска эмиссии. И соответственно мы добываем здесь век и райда. А те люди, которым сказали вот хапнуть можно денег, он забежал за сколько там ему сказали, продал и побежал дальше. Именно поэтому здесь вот так вот и происходит. Давайте только отталкиваться от того, почему я сейчас всем рекомендую активно создавать депозиты в бинаре. Все мы слышали новость, новости последние с брифинга со Скандером Хасановым. В ближайшее время дадут переводить АЦЦ в бинар. Но будут ряд условий. Опять же, чтобы перевести АЦЦ, надо купить лицензию в акселераторе. Чтобы не пропустить бинарный бонус, надо купить лицензию в бинаре. Райда с лицензией будут сжигаться. Они будут уходить с рынка. О чем это говорит? Значит, будет э, райда э, уменьшаться в количестве, значит, цена будет его возрастать. Надо будет создать какой-то минимальный депозит в райда, прежде чем увеличивать ACC. И вот эти вот все моменты, э, как бы, они плодотворны э, какого? Положительно будут влиять на курс. Здесь все взаимосвязано. Надо понимать, что и век, и райда – это одно, одно целое. Это два звена одной цепочки. Оно не может одно быть без другого теперь. Они совместно идут. И вот кто это еще не понял, я рекомендую прям как можно быстрее с этим разобраться. Потому что будет обидно, если у вас есть 10 тысяч век, но у вас нет райда и когда запустится блокчейн 2.0, вы просто будете э, сидеть вот с этими веками. И, естественно, как бы уже э, новые у вас добавляться не будут. А будет высокий соблазн у многих, когда век поднимется к одному, к двум долларам, к 5 долларам, будет большой соблазн продать какую-то часть, чтобы немножко денежка все взять там. Кто машинку может там купить, кто квартирку. И чтобы у вас ваш, э, ваше тело, так сказать, вот это на кошельке, век лежало, а вы могли еще что-то взять себе, если вам надо, надо сделать так, чтобы у вас становилось их больше. Друзья, давайте поактивнее задаем вопросы, потому что, как бы, вопросов у всех много. В личку мне часто пишут с вопросами. Я думаю, не только мне пишут, а на эфирах почему-то партнеры стесняются задавать вопросы. Поэтому давайте активнее задаем вопросы. Помните, что самый глупый вопрос – это не заданный вопрос. Поэтому глупых вопросов не бывает. Пишите вопросы, что именно интересно, что непонятно. Пока пишем вопросы, я еще сейчас включу демонстрацию экрана, покажу табличку. Эта табличка уже... Я не знаю, наверное, месяца полтора-два назад мы ее скинули. Но почему-то не все ею пользуются и не все с ней разобрались. <coughs> Смотрите, это обыкновенный Excel-файл. По этой таблице можно рассчитать сложный процент по обновленному бинару. Здесь 5 вкладок. Первая вкладка – это инструкция. Смотрите, желтым будет обозначено в таблице процент по данному тарифному плану. Не забываем, при достижении определенной суммы депозита, депозит автоматически переходит на следующий тарифный план. О чем это говорит? Берем тарифный план стандарт. Количество начислений 220, процент 0,8, сумма депозита от 100 до 5000. Это получается, если вы сделали депозит, например, 100 долларов, вы постепенно реинвестами либо докупали райда, либо зарабатывали, увеличили до 5000 1 доллара. Ваш депозит автоматом переходит на следующий тарифный план, так как каждый реинвест, сумма депозита увеличивается, и у вас уже 0,9. Далее получается зеленым ⁇ это сумма вашего депозита, с которой вы начинаете инвестировать в соответствующий тарифный план в ладках расчета по каждому тарифному плану. Вбиваем сумму депозита, соблюдаем интервал реинвеста для более длительного периода расчета, протягиваем формулу вниз в столбце А, Д, Ф. Без формулы. без формулы заполняются вручную. Столб А, соблюдаем шаг реинвеста, он равен первому значению. Также не забываем, что выплаты только по будним дням. Смотрите, теперь покажу наглядно. Вот берем первый тарифный план. К примеру, 1000 долларов депозит. За 360 выплат у нас получается накопился депозит, это вот у нас тело депозита, которое работает, 3382 доллара. Но этого не хватает перейти в тарифный план. Чтобы не опускать сейчас все строки вниз, возьмем, например, 1500 долларов депозит. Смотрите, на самом деле 1500 долларов депозит на сегодняшний день это 500 долларов живыми деньгами. И здесь за 360 выплат мы получаем 5073 доллара. Так как у нас больше 5000 долларов получился, мы попали автоматом во второй тарифный план. Вбиваем здесь 5073 доллара и наблюдаем следующую картину. Смотрите, здесь с 1500 долларов мы за 360 выплат дошли до 5000. Здесь же с 5000, чтобы дойти нам до следующего тарифного плана, нам надо, чтобы депозит был больше тысяч. И обратите внимание, здесь срок уже меньше. А почему он меньше? Потому что тарифная ставка начисления, она больше, и депозит у нас больше. То есть мы больше сумму уже можем э, докладывать в реинвест. Смотрите, теперь берем 20409 и вбиваем ее в следующий тарифный план. И что мы здесь видим? Если там у нас было 286 начислений, то здесь, чтобы попасть в максимальную тарифную сетку, у нас всего 121 начисление нужно. То есть с с половиной тысяч до 40 тысяч с половиной мы доходим за 120 начислений. И дальше уже получается, доведя вот до этого состояния, вы берете так 44,91. 44,91. И теперь смотрите, вы, вот у вас ваш депозит под 1% в максимальном тарифном плане вам каждый день будет начисляться чуть больше 400 долларов. И здесь э, вы уже сами выбираете, либо в реинвест отправлять, либо какую-то часть оставлять, либо пополам делать, либо в стейкинг положить. Вот здесь уже свободно можно ложить в стейкинг. Стейкинг там от 0,3% до 0,5% в день, в зависимости от того, сколько у вас уже работает стейкинг. Но самое интересное, что вот смотрите, по первому плану, вот сейчас прям интересную вещь поделюсь. С полутора тысяч за 360 выплат депозит до 5 тысяч получается увеличивается. А с 40 тысяч за 360 выплат он увеличивается до 400, почти тридцати тысяч. Вот и посчитайте соотношение. На самом деле, как бы, каждый откройте себе таблицу только на компьютере, не пытайтесь с телефона, либо установите на телефон. Excel, но это неудобный экран маленький. Вот здесь пробуйте, там кому надо, вот можно 100 долларов депозит и вот вы видите там за, за какое время и сколько там увеличиваться, там 450, прям играйте с циферками и смотрите за какое время и насколько у вас увеличится депозит. Так, останавливаю показ. Останавливаю показ. Так, давайте хорошо, вопросики появились, давайте курсы, так, это я ответил на этот вопрос, дальше век авто, когда выплат начнется, я три месяца стою на продажу, как, куда лучше ставить на стейк век в профит боте или райда на бинаре давайте по порядку смотрите, вот что касается века авто, Искандер за век авто уже не раз говорил но почему-то никто его не слышит, Искандер сказал снимите все ордера с продажи и продавайте только, когда есть покупатель. Кто помнит, наверное, месяца 3-4 назад была ситуация. Был дефицит века, века авто. И покупали и по 8, и по 10, и по 12 долларов за век. И все кричали, что дайте нам века, насыпьте нам века. Века не было. Смотрите, в чем суть. Вот, например, заходит новичок с рекламы где-то в YouTube ведет. Он заходит и видит очередь там в несколько сотен тысяч век. Да, он купит свободно, у него сразу вопрос, а как я продам? И вот эту вот преграду психологическую мы сами же и ставим. А если взять более глобально, ну вы пришли же сюда не на месяц, не на два, не на три. Я вот, например, в Векавто делаю реинвесты. У меня сейчас через несколько дней должны депозиты отработать. И я наоборот сижу и переживаю, чтобы мне хватило квоты. Потому что кроме века авто сейчас нету нигде и миссии века. После последнего брифинга очень много людей услышали Искандера. Было 650 век на продажу. Когда я, ну может неделю назад заходил. Может несколько дней, ну вот не так давно. Уже было менее 600. И сейчас, кто еще не понял, особенно если у вас только поставлены ордера, зачем у вас просто так лежат веки? Вот... Вы пишете, три месяца стою на продажу. За три месяца вы уже бы, сейчас еще месяцы у вас бы еще увеличились, как минимум в два раза ваши веки. И кто это понял, те давно уже поснимали ордера и поставили на реинвест. Я больше чем уверен, что будет такое время, что опять будет дефицит с этим. Дальше. Куда лучше ставить на стейк век в профитботе или райда на бинар. Ну вот смотрите, это два разных инструмента. Получается, во-первых, сейчас стейкинга век нигде нету. В плане того, чтобы добывать век. Всю эмиссию, которая была рассчитана на год, мы разобрали за полгода. Получается, смотрите, объясню простым языком. Вот есть пирог, который в этом году был вот выставлен пирог. Три с половиной миллиона век. И каждый занимал себе очередь что вот на год вперед, что я вот от этого пирога буду брать стокота. И, так сказать, он вкладывал какое-то количество век, тем самым заняв вот эту вот часть пирога. И сейчас с профит бота еще начисляются веки. И век авто все, в принципе. Стейкинг в акселераторе, его быстро разобрали, когда люди поняли, что это такое. Что касается э, в бинаре в стейкинг, э, стейкинг в бинаре в райда, получается удобен он чем? Э, вы ложите райда, вам каждый день начисляют проценты, вы в любой момент можете забрать свои райды. Но есть ограничение, то что вы не можете в стейкинг поставить э, больше, чем в пять раз превышающий ваш депозит. Что это означает? Вот у вас есть депозит 100 долларов, значит вы не больше, чем на 500 долларов можете райда поставить. В стейкинг если вы хотите больше вам надо увеличить свой депозит моя позиция такая что пока у меня маленький депозит мне надо увеличивать депозит а когда уже будет как сказать, достаточное количество райда капать чтобы я хотя бы например мог за три дня 50-100 райда собрать я могу за три дня поставить в стейкинг, остальные пустить в реинвест. Поэтому здесь, как она, каждого индивидуально ситуация. Нельзя сделать общий шаблон, который бы подошел всем. Веки у нас еще можно поставить в стейкинг в 10.90. Завести туда веки, поставить в стейкинг и получать райда. Так, дальше. Век авто выплата не начнется делать реинвест. Да, все правильно. Надо делать реинвест, а не ждать. Деньги вообще и монеты не должны лежать. Еще раз подчеркиваю, что все наши проекты рассчитаны на эмиссию монет и токена на рынок. Никто никакие деньги в компанию не дает. И компания никакие деньги не собирает. Поэтому вот то, что вот происходит вокруг, то, что там закрылось, там закрылось, там потеряли, это все из-за того, что там все основано на деньгах. У нас денег в компании нет. У нас есть век, у нас есть райда и миссия монет на рынок. А дальше уже каждый сам вправе решать, по какой цене он готов отдать и по какой цене готов купить. Это уже рынок. И мы сами э, задаем этот курс. Если вы готовы продать сегодня меньше 5 долларов, то значит э, цена будет ниже 5 долларов. Если вы не готовы ниже 5 долларов продавать, значит цена не будет ниже 5 долларов. Алексей будет ли на реакцию? Смотрите, на самом деле официальной новости не было, я отталкиваю всегда от официальных новостей. Если официальную новость дали, что вот будет такое-то промо, либо такое-то условие, то да, я могу это озвучивать. А так как бы новостей не было, я не могу сказать. Сказали, что периодически будут запускать, но когда это будет, никто не знает. Как администрация компании решит, так и будет. Есть партнеры-пассивщики, они хотят из профит-бота заводить в веки на стейкинг в 10.90. Там условия, что нужно приглашать людей. Будут ли еще акции по покупке лицензии по приглашению. Алла, смотрите, возможно, что когда-нибудь еще будет такая акция, но на сегодняшний день партнеры могут купить лицензию за 30 долларов в 10.90. Также это выгоднее сделать, что не доллары завести и купить лицензию, а выгоднее завести веки в 10.90 и на внутренней бирже за веки купить райда. И таким образом лицензия ну, в 2, в 3, там, в 4 раза в зависимости от курса на бирже получается дешевле. И до 500 век на минимальной лицензии они могут поставить в стейкинг. А далее ну пока только приглашать. где можно табличку скачать. Смотрите табличку. Лена, а сюда мы можем табличку скинуть в чат, чтобы партнеры скачали? Здесь не скинуть. Смотрите, тогда я продублирую табличку в лидерские чаты. Если до кого-то не дойдет, как бы без проблем, пишите мне в личные сообщения в Телеграме, я перешлю. Потому что настолько много людей уже писали за нее, что она у меня постоянно под рукой. Поэтому как бы пишите, кому надо, скину. Делитесь этой табличкой со своими партнерами. Изначально просто сядьте сами и поиграйтесь вот этими цифрами. Сейчас то время, когда можно просто очень много сделать себе задело на будущее. Смотрите, еще вот поделюсь, ну это чисто моя стратегия, особенно с новичками. Тоже поделюсь, может кому-то будет полезно. Вот прям на живой ситуации. У меня партнер хотел инвестировать 500 долларов в нашу компанию. Он хотел купить веки, положить их в стейкинг и на 300 долларов и на 200 сделать депозит в бинаре. Получается суть такая, то что в бинаре бы на тот момент получился 600 долларов депозит. И мы с ним начали считать таблицу. Получается, были технические работы на бирже там на 15 минут, и мы завести средства пока не могли. И, соответственно, мы пока сидели, все это разбирали, и в конечном итоге он говорит, подожди, а... ну, мы посчитали 600 долларов вот, до вот этой цифры, 400 тысяч Депозит надо было бы реинвестировать 7 лет. Ну, как бы понятно, что квота закончится, может, раньше, чем 7 лет. А как бы мы же все хотим как можно больше собрать активов. Мы же понимаем, что это очень ценный актив. И получается, он говорит, а давай попробуем, вот если сразу вот 5 тысяч 1 доллар сделать депозит, что со второй тарифной сетки. И мы с ним посчитали, на это у нас, э, уж, ну как получилось, что уходит 3 года. И он говорит, это... Давай посчитаем, сколько в деньгах по сегодняшнему курсу надо. Мы посчитали, получилось 156 тысяч. Он говорит, давай округлим до 160 тысяч. И со 160 тысяч мы сделали депозит в 6339, по-моему, долларов. Ну, 6350 пусть будет, чтобы округлилось. Я в чате Бинара на днях скидывал его скрины. Получается, за полтора месяца он реинвестами увеличил свой депозит более чем на 1000 долларов на полном пассиве. Теперь смотрите, почему вот у него нету век, но у него есть депозит в райде. Чем это выгодно? Мы все понимаем, что будет ажиотаж, когда все распробуют бинар, потому что бинар это вообще у всех это самый любимый инструмент, потому что это очень доходный инструмент. А какой у нас сейчас бинар, ему аналогов вообще в интернете нету. Многих там отпугивает, ой, у вас там лицензия, ой, у вас там ограничения. Я на это могу сказать одно. Тоже у меня партнер из которого сказал. Вот именно вот это все меня и привлекло. То что компания просчитывает, компания работает, значит компания не просто что придумывает, а компания реально просчитывает все, чтобы вышла и миссия нужная, чтобы все все получили, чтобы не было переизбытка. И а теперь смотрите. Получается, пока курс райда не подошел к 5-6 к долларам, он сидит и делает реинвесты. Причем спокойно. Уже была просадка после создания депозита да, почти до 1 доллара. Его это тоже никак не смущало, потому что у него депозит уже работает. И когда курс райда поднимется к 5-6 долларам, он с ежедневных начислений, которые уже к тому моменту будут сильно отличаться от начальных вложений за счет реинвесторов. И он на них будет откупать век. Если бы мы в тот момент на 160 тысяч купили просто век, то у него было бы ну, примерно 10 тысяч век. И больше бы ничего не было. А сейчас он с этих начислений буквально за месяц откупит эти 10 тысяч век. И у него еще будет в несколько тысяч депозит в бинаре, которые будут добывать райда. То есть, получается, вот эти вот веки он дальше на блокчейн 2.0 ставит в работу и добывает новые веки за счет тех райда, которые у него есть. Это именно вот та ситуация, что я говорил в начале. То, что если у вас есть просто век, это хорошо, но надо работать над тем, чтобы у вас восстановилось всегда больше и больше. Друзья, давайте еще пару вопросов и будем заканчивать. По табличке мы определились. Табличку я продублирую в лидерские чаты. До кого она не найдет, можете написать. Так, я так полагаю, кто у нас здесь остался, вопросов ни у кого никаких нет. Давайте тогда пойдем заниматься, кто своими делами, кто встречами, партнерами, зумами. Еще раз посмотрите. О, прям рекомендую. Есть четыре видео, там не слово о маркетинге, но там вся суть компании. Эти видео просмотра занимают час. Но если вы разберетесь, сути компании, сути сообщества, как оно работает и какой вектор развития, то вам больше уже будет неважно никакой курс век, никакой курс райда, а вам будет важно только количество этого актива. Я сейчас тоже в, в лидерский чат это продублирую и как бы я думаю, что лидеры уже по командам продублируют. Все, давайте заканчивать. Всем так, хорошего дня, отличного настроения и побольше новых партнеров. Все, всем пока.